В эфире государственная телерадио компания «ЛТР Новости». В студии вас приветствует Юлия Ценко. Здравствуйте. Президент сегодня примет участие в форуме «Чистая вода для регионов». На, форуме, на форум приглашены президент Европейского банка реконструкции и развития «Сумма» Чакраборти, руководители Министерства ведомств органов местного самоуправления, директоры муниципальных предприятий по водоснабжению, представители донорского сообщества. Участники форума обсудят стратегии и конкретные шаги, направленные на улучшение сектора водоснабжения, санитарии и ирригации по всей стране. В ходе форума будут подписаны два соглашения между правительством Кыргызстана и ЕБРР по улучшению систем водоснабжения. Соглашение по реабилитации систем водоснабжения в органах местного самоуправления Мрзааке, Куршапы, Донбулак и соглашение по улучшению системы водоснабжения в городе Джалабад. Общая сумма инвестиций двух проектов составляет более 15 миллионов евро. Организаторами мероприятий являются ЕБРР и Государственное агентство архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства при правительстве республики. На заседании правительства рассмотрены итоги исполнения республиканского бюджета за прошлый год. С докладом выступила министр финансов Бактегуль Жинбаев. Отмечено, что за прошлый год республиканский бюджет, исходя из совокупных доходов в сумме 135 миллиардов 506 миллионов сомов и совокупных расходов в сумме 141 миллиард 96, 960 миллионов сомов, исполнен с дефицитом в сумме 6 миллиардов 453 миллиона сомов. При установленном плане 141 миллиард 533 миллиона сомов в 2018 году в республиканский бюджет поступило фактически 135 миллиардов 506 миллионов сомов. План выполнен на 95,7 отметила министр. Согласно данным Минфина, в республиканский бюджет поступило 103 миллиарда 736 миллионов сомов налоговых доходов при плане 107 миллиардов 933 миллиона сомов.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 По разработке месторождений Кумтор ВВП в реальном выражении увеличился на 1,4%. Основной вклад в рост ВВП внес промышленный сектор с темпом реального прироста в 15,7%. В основном за счет роста выработки металла на предприятиях по разработке месторождения Кумтур. Общий объем доходов государственного бюджета за январь-март этого года составил более 33 миллиардов сомов или 102,9% от установленного плана, отметил Министр Мухаммед Калеблгазив обратил внимание на необходимость разработки четких и эффективных механизмов борьбы с теневой экономикой.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 Одного из фигурантов уголовного дела по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева, бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаева, Первомайский район Судбишкека отпустил под домашний арест. По информации отдельных СМИ, бывшие чиновницы изменили меру пресечения на домашний арест по ходатайству ее адвоката. Напомним, Динаре Сагинбаева предъявлено обвинение в подделке документов и соучастии в коррупции. Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе этого года. Более 300 заявлений было подано в новое управление патрульной службы милиции в рамках открытого конкурса. Отбор начался 6 мая и продлится до 6 июня. В конкурсную комиссию вошли 14 человек. 8 – это представители гражданского общества и 6 человек – представители МВД. О том, как будет проходить конкурсный отбор и какие требования предъявлены кандидатам нового подразделения, смотрите в материале Мепомата Санбекулу сменить поле деятельности, но при этом остаться в рядах правоохранительных органов. Такая возможность для Мирбека Джапарова выпала с объявлением открытого конкурса на должности в новое управление патрульной службы милиции. Мирбек работает в органах внутренних дел почти 9 лет. Поэтому, узнав о наборе в патрульную милицию, он, не задумываясь, пришел подавать заявление. «У меня довольно большой опыт работы в правоохранительных органах. Мне кажется, что работа в патрульной милиции будет намного интереснее. Появится возможность ближе работать с людьми. Конечно, необходимо выдержать и пройти конкурс. Надеюсь, моих знаний и сил будет достаточно». На данный момент более 300 человек изъявили желание поступить на службу в патрульную милицию. При этом более 90 из них – это представители гражданского сообщества. Остальная же часть – действующие сотрудники ГОБД. Прием заявок будет осуществляться до 6 июня, после чего все поданные документы будут направлены на рассмотрение конкурсной комиссии. Всего в управлении патрульной службы милиции предусмотрено 871 вакансия, начиная от должности сотрудника младшего состава до замначальника управления. Вся информация относительно проведения конкурса находится в открытом доступе, и каждый желающий может ознакомиться с условиями набора. Кандидатам предъявляются следующие требования. Отсутствие судимости. Возраст и образование. На офицерские должности от 21 до 35 лет – наличие высшего образования. На рядовые должности от 19 до 30 лет – наличие среднего образования. Для мужчин также необходимо наличие военного билета. Рост для мужчин не менее 170 сантиметров, для женщин не менее 165 сантиметров. После сдачи своих документов желающие стать патрульными должны будут пройти четыре этапа конкурса. Они включают в себя тесты на общую грамотность и сдачу нормативов по физической подготовке. Кроме того, для будущих сотрудников патрульной милиции предусмотрены трехмесячные курсы на базе Академии МВД, после которых претенденты будут сдавать экзамены. По мнению членов конкурсной комиссии, это должно обеспечить принятие на работу подготовленных кадров, которые смогут заработать доверие у граждан. Грубо говоря, человек стоял там на перекрестке или прятался за кустом со своей палочкой, он никаким образом в положительном смысле не влиял на безопасность движения, он только выскакивал из-за кустов в нужный момент, да? тормозил машину и получал, так сказать, э, вот эту мзду, да, скажем, штраф, да, и надав свой карман. А сейчас мы видим, что успешно реализуется безопасный город, то есть на многих перекрестках уже есть камеры, нет необходимости, чтобы гаишники стояли на этом каждом перекрестке. А, и вообще, в соответствии с вот, теми техническими возможностями, которые на сегодняшний день имеются, необходимо все-таки перестраивать работу милиции, поэтому патрульная служба милиции будет отвечать не только за безопасность на дорогах, а в большей степени даже за в целом общественную безопасность. То есть они будут осуществлять постоянный контроль и патрулирование, поэтому и название патрульная милиция. Служба будет полностью обеспечена необходимой материально-технической базой, где, помимо прочего, будет приобретено более 120 новых патрульных автомашин. Также особое внимание уделят пошиву новой формы. И самый главный вопрос: сколько будет получать новая милиция? правительство обещает зарплату не менее 21 тысячи сомов. Пилотный проект по созданию нового подразделения в Бишкеке планируется реализовать до 2020 года. В последующие годы реформа охватит всю страну. Такую задачу поставил перед руководством МВД глава государства. Напомним, что экспертная рабочая группа, которая в настоящее время занимается реформированием правоохранительной системы страны, была создана по поручению президента. Сорумба Джимбеков ознакомился с выработанной стратегией и одобрил план работы. Патрульные получат не только хорошую зарплату, но и социальный пакет и возможность карьерного роста. От них же требуется работать без коррупционных проявлений в целях повышения уровня доверия граждан к милиции. Бекмамата санбек Улу, дель Абубакир Улу Лтр Бишкек. Воду из артезианских скважин теперь пьют жители Араванского района. В сельской управе алианаров о таком могли только мечтать. Долгое время и для питья, и для полива люди пользовались водой из арыков. Теперь проблема бесперебойного водоснабжения решена. Вода и чистейшая есть почти в каждом доме. Мои коллеги продолжат. Свежая, чистая ледяная вода, которая почти фонтаном бьет со 150-метровой глубины. О таком сокровище жители села Араван могли только мечтать. В сельском округе Алеонаров пробурили пять артезианских скважин. Они обеспечивают водой более 10 тысяч человек. За скважиной постоянно наблюдает специалист, контролирует уровень давления воды. В сельской управе Алеонаров проблема чистой питьевой воды почти полностью решена. 90% населения пьет чистую воду. На каждой улице своя водоколонка. У людей изменилась жизнь, рассказывают тут. Вода есть в каждом доме. шаира его не нарадуются. Дома смогли установить и водонагреватель, и стиральную машину. Теперь у нас не хуже, чем в городе, и даже лучше. Чистая вода, природа, свежий воздух и комфорт. В доме водопровода до этого пили из -за рыков. Чистую воду давали по графику, а сейчас бесперебойно чистой водой в сельском управе обеспечены и все соцобъекты детские сады школы, больницы. везде прорубили скважины каждый год местный бюджет выделяет средства на решение проблем питьевой воды в прошлом году проложили 3000 метров трубопровода в этом году при поддержке международных организаций еще два километра 800 метров за последние два года мы смогли обеспечить чистой водой почти всех местных жителей Согласно программе правительства в Кыргызстане чистой питьевой водой до 2023 года должны быть обеспечены все самые отдаленные села. На сегодня чистой питьевой водой в Вольской области обеспечены почти 70% населения. Майра Мурзакулова, Самара Асанова, Бигзян Распая ЛТР, Ольская область. К этому часу это все новости. Всего доброго, до встречи.